Где же справедливость? Нет сил моих больше это терпеть. Ладно, сейчас все по порядку расскажу.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 обычно буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Miss of Empires и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Несмотря на довольно положительную динамику отзывов в Стиме, у данной игры есть и обратная сторона. Это, конечно же, огромная куча проблем, с которыми приходится сталкиваться уже в процессе, когда ты уже приобрел данную игрушечку. А потому я сегодня постараюсь тебя, как говорится, обезопасить, мой друг. Да, если ты досмотришь, конечно же, это видео до конца, ты узнаешь о самых актуальных горячих причинах, которые ответят тебе на простой вопрос А надо ли тебе оно? Нужно ли тебе покупать и тратить деньги вообще за неочемный контент? Переходим непосредственно к самим причинам. Первое, почему не стоит играть в эту игру, конечно же, ее забагованность. Да, разрабы нам выкатили, ранний доступ, все понятно, но такой забагованности я, друзья, не видел еще ни в одной анонсированной игре. Количество багов тут, конечно же, запредельное, и ты практически на каждом шагу будешь с ними встречаться. Это я тебе обещаю Следующая причина, это хреновая оптимизация Постоянные вылеты из игры Ни в коем случае не смотри на те минимальные И рекомендуемые настройки в том же самом Стиме, игра на самом деле Гораздо требовательнее, чем есть Она на данный момент, и это все из-за Хреновой оптимизации, в правильном случае Следовало бы указать немножечко более Завышенные минимальные и рекомендуемые Требования, чтобы люди немножко Понимали, что на их железе действительно Потянет или же не потянет Но из-за того, что некорректно представлена информация Люди после покупки жалуются, а почему же так хреново все идет даже на минималках На старых компах очень сильно лагает, вылетает И всем по карману на сегодняшний день тоже лезут по таким диким ценам, за которые его продают Чтобы улучшить свой ПК А поэтому апгрейдить свой ПК именно для этой игры нет никакого резона Уважаемые разработчики, это вообще так не работает Пожалуйста, оптимизируйте вы уже свое чудо-творение Следующая причина, почему не стоит играть в Мистов Empires, Это хреновая локализация, а точнее ее практически полнейшее отсутствие. Особенно очень хорошо заметно русскоязычному сообществу. Все шрифты здесь наперекосяк. То наскакивают, то напирает, то выпирает, то значит куда-то, не знаю, налазит, Непонятный перевод, хрен, что поймешь. Некоторые пункты а, выполнены с тем же самым переводом. Короче, каша полнейшая, хрен, без пузыря как говорится, разберешься. В самой же игре нет никакого мануала или же инструкции как и что делать. Ну хотя бы завезите вы маленький мануальчик, чтобы новичкам было попроще. Поэтому приходится все гонять самому или же смотреть гайды. Кстати, некоторые из полезных гайдов ты уже можешь найти в плейлистах на моем канале. Еще одной причиной является слишком переоцененная графика. Из недавних обзоров, что я посмотрел, все говорят, вау, все говорят супер, вот это графон, красота, там такая-то игра Майнкрафт на максималках и так далее. Все это, ребят, брехня. На самом деле графика вся замыленная, дерганная, комфортно, вообще невозможно играть. И для того, чтобы более-менее как-то подстроить графон под тот, который тебе при Придется поковыряться в тонне настроек. Гайдов, к сожалению, как правильно настроить пока что по этой игре нет. А поэтому это, ребятки, становится еще одним дискомфортом и головной болью. Не более того. Еще одна причина, почему не стоит в эту игру играть, конечно же, высочайший пинг на всех совершенно серверах. В том числе еще выше пинг на частных серваках, на которых якобы вроде как интересней кому-то играть. А потому у вас не получится комфортно поиграть, друзья. Действия игрока прерываются. А, стоял на одном месте, раз, и ты уже в логове бандитов в каком-нибудь, или же помер от массовой атаки диких существ, не успев понять, что, откуда и куда вообще оно набежало, прибежало, и ты труп, и у тебя масса негативных эмоций. Вот как-то так оно и работает. Еще одна проблема, так же, как в многих играх, это, конечно же, слишком много читеров развелось. Никакой системы защиты пока от них в игре не предусмотрено. потому тоже ждем, когда у нас завезут хоть мало-мальский какой-нибудь античит. Ты думаешь, это все пункты? Ни в коем случае, не переживай, сейчас я тебе еще накидаю целую гору, поэтому досмотри, пожалуйста, видос до конца, и ты точно убедишься, что эта игра не стоит своих денег. Далее в игре очень сильно хромает хваленый мультиплеер. Во-первых, тем, что очень трудно найти подходящий, адекватный состав единомышленников, потому что очень сильно все перемешано. А также еще ущерб сделана система голосового взаимодействия и общения с людьми в твоем клане или, или же гильдии, так как в большинстве случаев тебя попусту не слышно через встроенный микрофон в игре, даже несмотря на то, что у тебя до ну, самого нормальный микрофон, но какая-то, ребятки, невидимая сила не мешает тебе через твой суперский микрофон доносить твои мысли из твоей головы в голову другого человека. Вот, ребят, очень неудобно сделано. Хорошо, что есть проверенный дискорд. Кстати говоря, ссылка на наш дискорд-сервер есть также в описании под данным видео. Вот еще одна причина. Очень сильно в игре перемудрились с боевой системой, которая со временем превращается в бой с тенью из-за диких пингов, лагов и вышеперечисленных косяков, про которые я уже, друзья, рассказывал. В целом, система кривая, касается этими тугими дерганиями мышки влево или вправо, вверх или вниз. Короче, ребятки, масло масляное, надо как следует попривыкнуть, и это очень сильно напрягает. Переходим к еще одной интересной части игры, это, конечно же, исследования, которые выполнены очень плоско и по-деревянному. Ведь никакого желания исследовать и продвигаться на самом деле нет, так как мир слишком плоский и однообразный. Блуждая по нему, уже через полчаса игры начинает надоедать потихонечку. Также очень сильно перегружена система с боевыми навыками, больше половины из которых можно было бы смело выкинуть на помойку и забыть вообще о них. Но разрабы спецом, видимо, издеваются над игроками, вбрасывая на них бесполезные функции для боевки. Большинство из которых вообще никем не используется потом в процессе. Так что с боевкой здесь тоже надо что-то делать пока что, а это не то, что мы хотим видеть от данной игры. Также здесь очень кривая недоработанная система с чертежами. Ой и ох, друзья мои. Слишком быстро игроку в голову вбрасывают то, что ему пока что нафиг не нужно. И стоило бы, например, как следует подразобраться с тем, что ты уже получил вот-вот недавно, да? Но Тебе и дальше продолжают вбрасывать и вбрасывать ненужный хлам, которым ты практически потом не пользуешься. Ну и продолжаешь ломать голову над тем, что уже выдали. Естественно, после этого начинается путаница не только в чертежах, но и в компонентах для них. Понятно, что со временем привыкаешь к этому всему, но на начальном этапе это очень неудобно и требует, конечно же, немедленной доработки, дорогие разработчики. Услышьте? Услышьте нас, разрабы! Надо что-то с этим делать! Ну и на основании вышесказанного я настоятельно тебе не рекомендую играть в Myth of Empires, а тем более покупать покупать ее за те деньги, которых она сейчас э, стоит. Буду честным, на самом деле цена слишком высока за такой хреновый, неоптимизированный, забагованный и недоработанный контент. Будь моя воля, я бы раздавал такую какаху бесплатно и всем, кому не попадя, чтобы хотя бы заслужить какую-то маломальскую славу. Ну что, зритель, мало чего причин, почему не стоит играть в эту игру. Тогда жду твоих смелых комментариев и высказываний по этому поводу, что конкретно тебя раздражает в Miss of Empires и что бы ты, конечно же, хотел подправить. Пиши, пожалуйста, в комментариях мы с тобой конечно же все это дело непременно обсудим естественно это не все пункты их гораздо больше есть потребуется расскажу в следующем видосике да и дополню этот списочек надеюсь информация для тебя была полезной и теперь ты сделаешь правильный выбор ну что ж продолжай играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует